Закон. Рядом, рядом нету папы, рядом нету никого, больше у тебя и я Нету папы, рядом нету никого, и нету ой, ой ой ой ой какой трек далененький. Не люблю свои, ребят, треки слушать, потому что я их до этого форсов по сто раз. Я их пел, блять. Вот, поэтому это все надоедает. Ну что, ребят вот такой вот видосик получился просто по покатушки в 360 надеюсь я из городских никому не помешал вот, а кому-то может даже и поднял настроение вот. еще раз хочу сказать слушайте музыку радуйтесь сами радуйте людей всем пока